одна неделя осталась до пасхального праздника. Мы знаем, да, что в этот день 2000 лет назад Иисус Христос въезжал на молодом масле в Иерусалим. Его встречали пальмами, одна до ветвями. Великден. И знаем, что в тот день в Цветнице на болгарский Иисус влязл в Иерусалим. Вирусалим, Иерусалим да. в да. И люди восклицали Осана, Осана Всевышнего и махали пальмовыми ветвями. И Сегодня мне предоставилась честь представить одного нашего брата. один брат. Он у нас уже проповедовал. проповедовал при нас. А, мне вообще нравятся братья из Кавказа. Много брать этот Кавказ. Ну, я когда-то объехал весь этот регион. изменил цели за регион? Я был в Асети. Бях в Осетии, был в Абхазии, в Абхазии, был в Армении, в Армении был в Грузии. В Грузии. И э, хочу вас немножко подготовить. Да а, у нас сегодня будет проповедовать брат из Тбилиси. Днешче проповедовал брат а, я приехал из самого наверное, интернационального города. И... Я пришел от наименьшенационального города. Потому что в нашем городе жила очень много наций. Потому в нашем городе жили много наций. Вот, и мы жили все очень дружно. И, и украинцы, и, и, украинцы, и русские, и, украинцы, и, чеченцы, и чеченцы, и армяне, и грузине, армяне, и корейцы, и казахи, грузине, и так далее. И корейцы, и так, и так, и так. Мы все были как одна семья. Ходили друг к другу в гости. гости, угощали друг друга. И, и наши дома были все открыты друг за другом. Я друг. думаю, что это было прекрасно. Правда? Я с Вером было прекрасно. Один э, учитель... В Грузии, Един учитель в Грузии Преподает русский язык Преподава русский язык И говорит И Дети Деца. Хочу вам сказать Один умный вещь Искам да ви Вот слова Кон, Думите, кон Сол, сол мол, мол, мол Пишите с мягким знаком И пишите с марку, малку, р. А вот тарелька Бачи, Или вилька Виллица, пишите без мягкого звука И знания. пишите без малкура Поэтому, когда вот брат сегодня выйдет и скажет, вы сол, да. Из-за того, ну, -то брат излезли с себя и каждый сол. Сразу про себя. Ну, брат из Белиси приехал, все понятно. Сейчас Он... и однаго, брат Давайте поприветствуем брата так, а че, некого, Сергея Гурова. Дорогой. <laughs> из города Тбилиси. <laughs> Спасибо большое. Боже шалом всем. Боже и шалом на всечки. Мне очень приятно стоять здесь на этом месте много и говорить. И договоря, о том, что очень дорого для меня. За то, какое то ему меня. Несмотря на то, что говорят евреи и в Африке еврей. Вопреки как говорят евреи не в Африке еврей. Сегодня как раз у нас будет история. От бытия до откровения. Днешне говорим за историей это от бытия туда откровения. Вы же не торопитесь никуда на да? линии бырзитье за николи. Итак, мы можем открыть первую книгу бытия. Итак, некого творим перво та книга бытия. И после того как Адам и Ева согрешили. И следка то Адам и Ева согрешили. Большое огорчение пришло к Богу. Это в Бога. У него были очень э, близкие отношения с людьми. И э, как только лишь произошло это грехопадение, И -то, случится грехопадение то Господь уже заранее подумал, Господь утром Как восстановить ее? Как эту дружбу, да эти отношения? И отношения? Когда он проклинает змея? Он говорит такие слова, это написано в Бытие третьей главе, 15 стих. Бытие 3 глава 15 стих и вражду положу между тобою между женою между семенем твоим и между семенем ее оно будет поражать тебя в голову а ты будешь жалить его в пету когда читаем эти слова многие ну, думают ну да понятно много что здесь может интересного быть в этих стихах, кроме того, что, ну, Бог показал нам вражду между злом и добром. А какое интересно, может, да видим тук у Святчей Господ показывал враждата между хортом и врага? Но на самом деле здесь написано, что между семенем твоим Но жены всъщност, семенем. Тук пишет между семи тути. Подумайте внимательно, что произошло. внимательно, тук. Господь находится вне времени. Господь Мы все это понимаем прекрасно. мира из знаем прекрасно. Я вам скажу, почему это даже так происходит. И кажу, что я что а, Вы видите, что здесь написано? Видите, как его пишет ук? Что здесь написано? Какво пише? Имя Бога, Ют, Хей, Вав, Хей, которое было написано на арамейском языке. На Господь, на арамейский язык. Греки, которые начинали изучать и христианство и больше говорить нам о Новом Завете. А, Греците са започвали да изучават христианство и они да говорят повече за това. Те наричат това нечто тетраграмотон. Это четыре буквы. буквы. Тетра четыре, грамматика буквы. Тетра, четери, буквы. А здесь ют, Пак хей, хей. вав, хей. Сейчас я понимаю, что это сложно. Разбирам, что сложно. Нека На самом деле означает хейю, обе и Был, ест, означава, бил Был, и Сега е и ще бъде. Теперь и э, будет. возвращаясь э, к, к этой теме. Сега, тема, я хочу, чтобы вы поняли, что Бог, так как Он был, Он возлюбил нас, прежде создания мира. Да возлюбил Так как Он был всегда. Он на Голготе простил каждого из нас. И так как Он есть, И так, как он есть мы принимаем с верой это прощение для себя. Все происходит в духовном мире. И все, что все в духовнее свят. Но Бог также сказал о том, что знаете что? Обаче Господь, что знаете ли, аз ще соединя вас помежду си. И люди ждали, кого же Бог посылает. были пророки. И хорта а, кого же Бог Имало и пророци. Были и царей. И, и с кого из них говорил Господь? кому помогал? На кого е помогал? Только того, кого помазывали, помазывали на тези, които са били с миром помазан, это и есть по машия, значит, на, еврейский машиях, на греческом Христос, на Христос, мы сейчас так будем сейчас так, ребят, еврей, вернее, да, языци, и греческий. И вот, э, когда я вот э, в Иерусалиме, со стороны как раз Ильинской горы. Вот страна-то на Ильинская планина. Я тоже обратил внимание, что вы стоите на горочке. Сыщут больных внимания, чьи сми застанали на Идин Байр. Впереди Иерусалим. Вот пред Иерусалим. Идвое Иисус со ученицей. И Казва. Пойдите в селение и найдете освящу и мормодова ослемка. Отидите до этого поселения и намерите там магарица с... Uh, с маленькими да? <laughs> <laughs> Беби С <магари. laughs> Все точно так же и произошло. И так Пошли ученики, вы пошли они Представите все, что ученики тлигут и находят этого магари, Магарица и гиволят при, к Иисусу Христу. Самое интересное, кто им дал? Вот представьте, вы подойдете сейчас в машину, скажете. И найти интересную и... им кой кой ему Гедалт изи Магарита. Представляете, всегда просто до а да при парня кого-то, скажете, да и микулатаси, тра во микулаза, божьи дела. Но для того, чтобы понять, что там произошло, надо Обаче... вернуться к пророкам. разберем, как у вас случилось там, тра во до сегодняшнего Итак. Э... Люди ожидали Мессию. И за -то хор, то Про которого За написано в Захарии. За кого-то пишет в Захарии. Да. Давайте. все-таки. Давайте. Давай. <связано> <связано> <связано> <связано> <связано> В Захарии 9 главе 9 глава. в 9 стихе стих. написано было Ликуя от радости черь Сиона, торжествует черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Прочитали, да? да? Да. Итак, смотрите. После этого пророчества в Израиле запрещено было покупать отдельно осла или маленького ослика. Должен купить сразу двоих. Потому что это считалось, что ты мешаешь исполнению пророчества Божьего. Когда же ему подали этого ослика, там он сел на него, ну, помните, да, по фильмам, заходит в Иерусалим, начали люди срезывать пальмовые ветви, кстати, сейчас в Иерусалиме немного этих пальм в городе самом, потому что все из камня построено, вот, но они некоторые клали еще из своей одежды, потому что они его приняли за Мессию. Для того, чтобы еще раз понять, что там произошло более подробней, я снова вернусь к бытие, но уже к 21 главе, когда... Идет благословение... Ой, 49 глава, извиняюсь. Я тоже думаю, что Сорок 49 глава. С 9 стиха. Это благословение Иакова всех своих детей.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 Вы слышали, что Иисуса даже называют лев с колена Иудина. Не отойдет от него скипетр. Это означало, что от Иуды будет царство. царство да. Итак, люди читали, Тору. Они знали, что было написано, но никто не думал, к чему это все написано. Даже один из самых больших проповедников того времени и пророков Исаия, 11 глава. Исаия 11 глава. Дома легче получалось, микрофона не было в руках. Да, в 11 главе. За 700 лет до рождения Иисуса Христа пишет такие слова. Первый, с первого читаем мы. «И произойдет отрасль от корня Иисеева».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 Но получилось так, что когда я с одной сестрой читал на иврите, я нашел доказательства всей моей мысли. Здесь написано «И произойдет отрасль от корня Иисеева. Отрасль или росток на иврите означает «нацерет». А помните, кем был Иисус? Из Назарета. Смотрите, за 700 лет город еще не существовал. А пророк уже говорит, что будет «нацерет» из корня Иисеева. Если вы почитаете, самое неинтересное – это родословие в Новом Завете вы поймете, что Он, Иисус, является парадословной от царя Давида. Когда же, после всех этих событий, которых я снова возвращаюсь, заходит Иисус на осленки. Дети уже говорили, о осана сыну Давидову, да? Еще раз хочу напомнить о том, что Ашана, Ощиана, это «спаси нас сейчас». Папушкин, это не возглас «Вау, сын Давидов! Уху!» не. Они об, обратили внимание, что «сын Давидов, спаси нас сейчас». Вот, вот что означает Ощиана. А теперь представьте, что до Иисуса было много других мессий, которые тоже так же приходили, все читали, все брали ослика, заходили, показывали, что они что-то из себя представляют, но как только лишь убивают самого главного – Движение останавливается, все остальные разбегаются. Точно так же должно произойти было и в этом случае, если бы не одно «но». Это как раз написано в Новом Завете. Когда Петр, Петра Иисус спросил, говорит: «За кого ты меня почитаешь?» Мне не важно, за кого другие меня почитают, за кого ты меня почитаешь. И он сказал, «Ата Ишуа Машиях». «Ты Иисус Христос». «Сын Божий». Смотрите, он понял это, до него дошло. Это был простой рыбак. Он не был раввином. Господь много раз будет говорить о том, что благодарю Тебя, что Ты открыл им, а те, которые знали закон, они не поняли этого. Ведь когда нам... Нам говорю. В синагоге, когда проповедовали о законе, все преклонялись перед законом. Но ведь целью закона Моисея было выявить греховность человека. И только, не только лишь не евреев, но и самих же евреев. И они это понимали. Когда же Иисус, я так перебегаю, но держу одну ниточку. Заходит, значит, в Иерусалим. Он разгоняет в храме этих продавцов, Вы да? Знаете, наверное, ничего не изменилось, кто был в Иерусалиме, как заходишь и Виаделароса, и другие улицы, это просто базар. Я не буду говорить много о том, что Господь там сотворил после вечерю свою, сделал седр на Песах. Могу говорить, могу тваку, я там, Но я хочу уже потихонечку перейти к тому, что когда Понятно, в Иоанне, твакует, в Иоанн. во время того, как Иисус зашел, то есть такая интересное место в Иоанна, 12 глава. Иоанн, в была, в анализе, в Когда в 28 стихе написал написано стих «Отче, прославь имя Твое, тогда пришел с неба глаз, прославил и еще раз прославлю». Имя, твое, глаз, еще раз прославлю. «Имя Его» помните, да? Я его сначала вот здесь прилепил. Запомнили, да? Теперь смотрите дальше. Когда мы читаем о том, что это уже 18 главе той же главы Иоанна... Не, 18 глава. Пятого стиха. Уже я так быстро, да, прохожу. До Откровения чуть-чуть осталось. Когда же Иисус в молится и приходят за ним, да? Там так описано, что Иуда знал то место, пришел туда с отрядом, пишите, э, воинов. Я это пропускаю. И вот с 4 начну. «Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, «Кого ищите? Воины идут с факелами, ночь, гефсимания». Иисус говорит, кого ищите? Представляете, воинов, которые идут для того, чтобы арестовать. Это определенный отряд. Нему отвечали, Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я. Стоял же... С ними Иуда, предатель его. Я прочитал неправильно. Теперь я читаю, как там написано. Ему отвечали Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я! Увидели разницу? Знаете, почему? Это был лев с колена Иудина, и вы об этом прочитаете в следующем стихе. В шестом стихе написано, «И когда сказал он, это я, они отступили назад и пали на землю». Вы можете себе представить. Вот он, лев с колена Иудина. Войны упали. А чего? Это я? Дальше. Опять спросил их, кого ищите? И они сказали, Иисуса Назарея. Они в шоке. Иисус отвечал, Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищите, оставьте их, пусть идут. Здесь... Иисус показал себя как агнец. И Иоанн так и сказал о нем. Это агнец, который берет э, грехи мира на себя. Его поймали, над ним издевались. Очень хорошо Мил Гибсон показал в фильме Страсти Христа. Многие без слез не могут смотреть, очень действует, да, так, эмоциональные, если люди представьте предательство и вдруг распятие. Вы верите то, что все, что происходит, все по воле Божией. Сейчас бомбят Израиль, я знаю, что это воля Божья. Там мои близкие есть, Там я знаете, знаю. Но я знаю почему-то, но это воля Божья. Без воли Божией ничего нету. К сожалению, сейчас война в Украине. Извините, но это уже воля Божья. Никто не может этого поменять. Мы не можем это понять. «По воле Божией народ, к которому пришел Мессия, которого звали Иисус, вернее, Иешуа». Вот сейчас мне они на помощь понадобятся. Я тут, видите, некоторые такие волшебные ниточки припас. Так, просто натяни. Спасибо. Так, сейчас главное, что Его звали Иисус. Иешуа. То есть Иешуа. Он был из Назарета. То и был в Назарет. Он был царь. То и был царь. Иудейский. Иудейский. Итак. Я даже сделал перевод, не переживайте. Даже Назарей. Назарей. Царь. Царь. Иудейский. Иудейский. Вы помните, кто написал это? Пилат кто-то сказал, правильно. Пилат. Когда к нему подошли первосвященники и сказали... Что ты так написал? Скажи, что он говорил, что он царь иудейский. Пилат сказал, что я написал, то я написал. Никто не понял, почему написано здесь. Там было, кстати, написано на трех языках. Я выписал. Значит, было на римском. Вот, может быть, у меня здесь будет акцент, извиняюсь. Иисус Назореус Рекс Иудеюм. Также было написано на греческом языке. Иисус Назореус Василиус Иудаюс. Но на арамейском языке. Было написано ⁇ Ешуа Ханацри Вэмелех Хаегудим. Иисус Назарей, царь иудейский. Назарей и царь и Когда же все это произошло, <таспорщик> табличку взяли и прилепили к кресту. Я ее <таспорщик> позже прилеплю. <таспорщик> Сейчас одну минуточку. Когда-то люди смотрели на эти слова и не видели то, что здесь спрятано. Я извиняюсь, я люблю мудрить немножко. Вы угадали? Тогда я хочу прочитать вам еще одного из прекрасных э, пророков, из которого зовут Захария. -за пророк, Хаза, Захария. В 12 главе я хочу, чтобы вы, 10 стих, видео, 10 стих. если можно... Посмотрите на экране. Вдруг у меня другая Библия. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили. Каждый еврей, проходя мимо Иерусалима, так написано, что это было место недалеко от Иерусалима.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 В Иоанна, в Иоанна 16 главе я скоро закончу чуть-чуть <laughs> и, и до откровения дойдем Иоанна 16 глава 20-й Написаны такие слова. Сам Иисус об этом скажет. «Истина, истина, говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Все это закончилось бы Печально хороший человек много добра творил исцелял воскрешал Ну у каждого свои таланты но его убили убили положили в гроб должно на этом было все закончиться но он воскрес Христос воскрес. Он воскрес, воскреснет не на следующей неделе. Он воскрес две лет назад. Когда же я хочу прочитать уже потихонечку к Откровению, как и обещал. В пятой главе, в пятом стихе. Ну, давайте...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 Ни, ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал, это говорит Иоанн, Иоанн. что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. Представляете, вы все увидели видение и центр этого видения – книга. Но она под семью печатями. И вы ждете, ну что же там, видение книга, что обозначает. И вы видите, что видение заканчивается, а книга закрыта. Ни одна печать не снята. Также я корчился Иоанн и начал плакать. Но в пятом стихе написано. Один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть всю книгу и снять семь печати ее. Теперь вы знаете, кто такой лев из колена Иудина? Кто такой корень от семени Давидова? И когда в церквах Стоит крест. Самое главное у христианина – это не изобилие или духовные какие-то дары. Это не, никогда не обесценивать самого креста. Свою проповедь я хочу закончить словами из одной песни. Это припев. Крест – не украшение и не символ. Место встречи, гнева и любви. Крест – не мелочь для христианина. У Христа рожден христианин. Аминь.